Приветствую всех из Финляндии. Это действующий объект и отличие его я уже рассказывал немножко в одном видео, что здесь используется в качестве утеплителя эковата. И вместо пароизоляции используется паробарьер. Это не то же самое, но ну, сейчас я немножко подробнее объясню и расскажу. Смотрите, эковата используется здесь формовая. Многие сейчас могут написать о том, что вот зачем эковата специально сделана для того, чтобы ее наносить влажно-клеевым способом. Можно наносить и влажно-клеевым способом, но здесь вариант элементы, завод и производство ваты присутствуют в форме 100 мм и 45 миллиметров. Это формы, листы. Вот они. Пожалуйста. Это хороший материал. Мне очень нравится сама по себе эковата и так далее. Но работать в два раза сложнее это 100%. Если у вас нет стола для нарезки ваты, инструментов, то есть вам будет это сложнее в разы. Потому что здесь встречаются, все равно как бы там хорошо на заводе не очищали магнитами, но скобочки, скребочки встречаются. Как только попадается все, опять точи, точишь постоянно. Ну, то есть работа. По, по работе, скажем так, ровно в два раза больше заняло времени утеплить межэтажку. Ой, чердачное перекрытие соткой ватой. То есть пришлось так, что не как обычно мы залезаем вдвоем, мы просто там раскладываем вату и по месту подрезаем, а пришлось одному оставаться внизу и уже как бы резать конкретно на столе. То есть, но форму держит отлично, лучше намного, чем каменная либо стеклянная вата. То есть она плотная, хорошая звукоизоляция, хорошая у нее, это хороший вообще материал. Вот, смотрите, в чем отличие Скажем так, на что я хочу обратить ваше внимание. А я хочу его обратить на следующее. Потому что есть люди, которые либо производят эковату, либо, э, ну скажем так, предлагают услугу по задувке, нанесению и т.д. и т.п. Э, вот как раз таки они почему-то людей вводят в заблуждение. Говорят о том, что если вы используете эковату, то вы можете пренебречь принудительной вентиляцией в каркасном доме. Вот здесь это глубокая ошибка. В каждом доме должна быть, в каждом доме, неважно из чего он построен. Неважно из чего, если используются современные материалы и энергоэффективность дома, может быть только при герметичности. Поэтому этот дом также будет, как и любой другой каркасник, продуваться аэродверью и будет выдаваться сертификат экономичности. Поэтому, если, ну, представьте, он смог бы пропустить столько воздуха, сколько ну, вам требуется для замены. То есть, вот, кто мне не верит, и не обязательно мне верить. То есть, возьмите и посмотрите нормы. Какова кратность воздухообмена для нормальной жизнедеятельности человека в час? Да? И кто может предоставить такие, такие же пропускные способности у, скажем, пароограничителя? Будет ли такое? Если не будет, то значит все, как бы делайте свои выводы. Я-то знаю прекрасно, что этого никогда не будет. И это просто, ну, скажем так, если в доме с принудительной, без принудительной вентиляции, которая будет каркасник с пленкой, вы начнете задыхаться, ну, так, образно говоря, там, через 40 минут вам дышать уже будет нечем, и вы хотите открыть окно, то, скажем, с оковатой и с бумагой барьером вы может быть там не 40 минут а 45 минут но все равно вам захочется открыть окно может быть 50 минут там я, я утрирую это до банального просто как пример то есть это не гарантированно чуть-чуть лучше но это не решение проблемы и даже не никаким образом не сопоставимо невозможно вот если вам говорят такие вещи что можно пренебречь вот пренебрегайте мнением того человека потому что этот человек вводит в вас в заблуждение Смотрите, что вот сейчас я скажу наоборот в хорошие, в плюсы, что будет в разнице, если будет дом с каменной там или стеклянной, ну с какими-то минеральными ватами и пленкой и дом из с паробарьером. В чем будет отличие, то вот как раз таки в доме с паробарьером, с эковатой, будет микроклимат значительно лучше, то есть у вас будет более-менее регулироваться влажность, потому что влажность... Бумага, она пропускает немного, то есть может, могут стены накапливать и могут отдавать то есть в значительной степени. То есть микроклимат будет значительно лучше. Но про воздух вентиляция нужна обязательно. Дышать вы все хотите и так далее. То есть э, не надо вот такой ерунды, я не хочу больше слушать и не надо писать мне о таких вещах. Если сравнивать два дома, один с пленкой и с минеральной ватой, другой с паробарьером и эковатой то вот скажем так на утепление на вот эти пленки барьеры и так далее ограждения все будет разница вот на этот дом я спросил у заказчика он сказал 5000 евро в разнице дом не маленький я вот не смотрел сколько он там квадратных метров но такой прагматичный я скажу вот отличаются дома от э, тех кто молодые строят они там им амбициозно там то все вот, мода дизайн красиво э, то вот здесь уже взрослый человек моих лет Поэтому, такое, я вот сразу по планировкам определяю возраст человека. Если я смотрю, как бы сначала проекты, документацию, и вижу, бабах, ага, понятно. Вообще, мое мнение о Эковате очень хорошее. То есть, я хорошо отношусь к этому материалу, он мне нравится, с ним работать... Э Сложнее, труднее, если это будет формовой материал. Если это будет... Ну, просто понимаете, есть много ограничений. Скажем, если влажно-клеевой способ взять. Взять все это, задуть. И придется там месяц-полтора ждать. Проверять постоянно, там, насколько она высохла и так далее. И тому подобное. Греть, ставить осушители. То есть где-то кто-то мне писал, что можно там... Якобы коватчики делают, там, могут сделать за... 3-4 дня, ну это такая, это я скажу, что нет ничего невозможного, вопрос цены, то есть сколько сюда поставить обогревателей, сколько сюда поставить конденсатоулавливателей и сколько на это потратить в общем денег. То есть, ну если дело принципа, можно ли, это я верю, да, но то, что было в реальности, приезжают, задувают, если вам нужно производить еще какие-то другие работы, да, вы делаете, то вы в этой атмосфере не можете вообще находиться никак в такой жаре. То есть у нас было так, что месяц-полтора нам нужно было не, не закрывать вату, а сушить и удалять воздух постоянно. То есть, ну, такие. Если у вас бревенчатый дом, то вам один путь только лишь. Это влажно-клеевой способ. Обязательно, все, без вариантов. Никакие больше другие варианты вам не подойдут. Если это будут вертикальные стены то в Финляндии я ни разу не встречал, чтобы стены вертикальные задувались. Тоже было всегда влажно-клеевой способ. Либо второй вариант, это вот формовая, формовая вата. Форма, я скажу так, что вот геометрия формы, она, ну, такая себе, не совсем прям шикарная. Но вата, плотность ее, она очень-очень жесткая. То есть по качеству, ё она превосходит, я думаю, что многих. Очень хорошая плотность и так далее. То есть, ну, вообще... Материал хороший, мне нравится лично. Я не вижу никаких проблем там по экологичности или еще почему, пускай это газеты. И не надо там говорить о том, что вот, -вот в России у вас как-то заводы по-другому делают. Ну, я не верю в это и не, не представляю, честно говоря, что кто-то такой фигней будет заниматься. Не думайте о бизнесе как о краткосрочном обмане. То есть это кто-то подполье сделал, там, я не знаю, стиральный порошок какой-то брендовой фирмы быстренько намутить, быстренько продать и все, и закрыться, или там его за жопу поймали уже и посадили в тюрьму. То, ну как бы, заводы никто с такой целью не строит, чтобы обманывать потребителя. Если где-то какие-то бывают осечки на заводах, то это же не обязательно сделано специально. Не надо, как бы, я думаю, что это вы просто перегибаете. Вот и все. Это мое личное мнение. То есть вы поступайте, как хотите, и думайте, как хотите. Ну, поэтому мое мнение, эко это хороший материал, который достоин. Только нужно очень хорошо понимать, если это будет горизонтальный, вот почему у нас задуваются, всегда наполняется задувными ватами то есть это может быть как и эковата, так и может быть и каменная вата стеклянная еще какая-то еще и там их вариантов дофига честно говоря просто разница в том что чердачное помещение холодный чердак он обязательно будет один слой 100 миллиметров то есть если здесь идет эковата и бумага мы положили туда один слой в 100 миллиметров эковаты если это будет пленка и минеральная вата мы положим сделаем пленку и Раскладываем один слой минеральной ваты, то же самое, 100 миллиметров. Потом сверху придут уже и задуют еще плюс 350 миллиметров. В итоге получится 450 миллиметров утепления. Почему это сделано так? Потому что вот эти все фермы и так далее вырезать мы, потому что вырезаем, то мы укладываем вату только лишь между стропил. Внизу вот этих вот э, ровных частей. То есть мы не занимаемся вырезами каких-то укосин, диагоналей, всякие подпорки, еще что-то. Это невозможно сделать физически, качественно. Поэтому и сделано так, что один слой запускается сотки. И потом ну, это просто сделано для того, чтобы сразу запустить тепло. Неважно какой период э, или сезон. Неважно какой. Сразу можно дать тепло, и уже все не будет конденсироваться. Э, холод э, с теплом. Конденсат не будет собираться. Можно будет работать, продолжать все эти работы. И когда это все будет выполнено, тогда уже приедут э, задувальщики, они задуют. В зависимости от того, каким утеплителем нужно задуть. Вот. Это хороший вариант. Все вертикальные стены обязательно только лишь, либо это будет формовая, либо влажно-клеевой способ. Но на влажно-клеевом я знаю 100%, что если у вас будет толщина 200 мм, да, каркаса, и задуваться, вот там нужно задувать под два раза. Это 100%. То есть не сразу полную массу 200 мм, потому что садится. То есть я присутствовал, я видел, большую гостиницу делали, задували, там ребята мучились просто, но ну, вот потом доплевывали скажем так ну, ну скажем так я бы назвал это все-таки ну так накосячили поэтому вот я бы сказал со своего опыта что если толстая стена напылять в два раза то есть первую сотку прошлись все пускай сохнет подсохла там через день через два через три через сколько там нужно она уже форму держит второй нужно слой нанести а за раз у них получается отверха, потом на следующий день приходишь, чик, и она оттопыренная. То есть она под своим весом от, э, проседает. То есть это вот при нанесении. Потом в дальнейшем вата она не проседает вообще. Сухим способом я ни разу не встречал, чтобы здесь задували. Поэтому этот вариант, он такой, скажем, здесь не используется. Не знаю. Как. Я, я считаю, что все-таки у ФИНов большой опыт и практика в разных. Уже совершили эти все 53 раза ошибки, уже все подумали, как лучше сделать, как экономически и целесообразнее получить лучший результат. Все, и на этом остановились. Поэтому я считаю, это классный вариант. Я с вами поделился своим мнением о Эковате. Это почти все, что я хотел сказать. Я могу сказать еще больше, но пока не буду, не хочу. И хочу на этом попрощаться со всеми, пожелать всем удачи и до новых встреч.